Мне 35, и в 4 ну, там, с пару месяцев пришел, лишь тогда понимание того, что мужчина действительно всегда любую женщину рассматривает, у нее нет принципов, определенных критериев. Ни у какого мужчины нет определенных критериев. Блонинка 90 90 или что-либо сейчас там модно, нет. Женщина видит, чувствует и, ну, то есть мужчина, мужчина видит, чувствует, реагирует. Действует. Вот и все. После слова действует идет еще дальше. Это такое. В общем, мужчина видит. Почему это точно начал, Потому что для любой женщины, имеющей свои феромоны испарения, найдется любой самец. Но на одну самку может найти больше самцов. Именно в этом вся история. Но это такое. Как перебить партнера? Ну смотрите большую лекцию, <смех> нихуя я уже анонсировал большую лекцию. Как отбить партнера, да, у, у самки в человеческом мире? Во-первых, кроме одного способа, сто процентов работающих, и два вспомогательных. <смех> Стать лучше, чем тот, кому она уходит, и все. Это способ удержать. Показать, что ты можешь и так, и так. Ты можешь быть плохим, от которого она уходила, и ты можешь стать лучшим, к которому она идет.